Всем привет! Всем привет! Сегодня я покажу вам бак на небольшой рывок. Там все четыре сервопривода, одна кнопка и пару блоков. Также не мог быть Какие пару кнопок? Какие сервоприводы? А, сейчас покажу. Нет, вот, показать, вот это. <свист> Мы же вот это смотрели. <свист> с таймерами. С таймерами хотели, подожди. Я немного не вздуплил. Э, с таймерами или это? С таймерами? А, меняю. А, -а, -а. с <свист> таймерами сложнее будет. Единственная первая постройка, которую я вижу, чтобы вот эти боки использовали. Угловые. Да. А чтобы не, не сломался всяком А как тортики надо ставить-то? Сначала берешь, ставишь вот так, тортичаешь... Так? Да-да-да Всё, я Тольчик убирай Скоро, что... управлять буду я, потому что в прошлый раз ну не очень так. <смех> ну, тут сука их много. Все, я включаю. Зажимай. Магниты потихоньку активируются, но почему-то первый не активировался. Так, а мы как будто просто на самолете вот так плывем. Как будто реально на самолете. Ладно, подождем, пока все включится. Вот самолеты же сначала тоже просто едут, получается как самолет. Ну да, примерно так. Только мы немножко медленно едем. Ну все, полетели. Пускай кнопку. Сейчас. по Прикольно еще выглядит так, пружинки все, как будто выстрел происходит. Ой. А. Прикольно. А, а, вот вашему другу, вот я в прошлый раз, когда ты управлял, у меня всего этого не было видно. Пружинки так, ой, раскакивают, а, прикольно. Куда этому прилетели? Вот уже маяки. Сейчас упадем. Я сюда свернула, то мы упасть. Нажми кнопку отпусти, тогда будет быстро активаться. Что? Нажми кнопку просто отпусти сразу Сейчас. Так, чтобы мне то быстро активация не нужна. Стой, мы сейчас упадем. Да не боись, еще под контролем. Все, мы почти сокровища. Активируем еще раз. Надо, нет! Не надо! Не надо! Если сможешь прекратить, то прекрати. Смогу прекратить. У нас, смотри, какой смелый пассажир. Он реально выжил. Ты что? Я ломаю. Я ломаю систему. А я встать не могу. Убери мне тортик. Знаю, какой у нас был смелый пассажир. Почти что проиграл, но зато выиграл. И зато самый первый. Ау. Ну, мы рассетаемся. Мы проиграли. Так, ну думаю, мы еще что-нибудь посмотрим. Аут. Ой, только он тут сервапьет какой-то, непонятный. Он, он легче немного получается. этого. Он мне слож... мне слож Мне сложно понять, что это такое. Еще один баг тоже. Сейчас я поставлю ступчик. Садись сюда. Вперед. Самое почетное место. А лоло. Что не делай так? А что это Плохо. вообще? Это как? Что за машине? Это стоп, а если я выключу? Выключи? Кричу, а От кричу, того, кричу, что просто кричу. сервоприводы вот так тебя прижимают, ты быстрым становишься. Да. Сам придумал? Да а, вообще то же самое, то, что этот баг с рывком. Только принимал. Я, я случайно не рассчитал и неправильно привязал сервоприводы кнопки. Из-за этого начал толкать меня. Я вообще начал сначала взлетать вверх, потом переделал немного и получился такой бак. А получается просто берет, поднимается, тебя толкает, и ты становишься супер пупер быстрым. Да. А если внизу да, еще да, леет, можно, можно Можно, можно про еще сделать, чтобы он вообще летал, но мне кажется, это будет сложно это немного сделать. Что сложно? Кнопку зажми, давай на базу. Я тебе сейчас покажу, как это можно сделать. Стой, я прям. Стой, стой. Сейчас. Я тебе сейчас покажу, как можно вверх. Прекрасно. Ну, ч ⁇ реально О, работает? Полетели. А я думаю, мы вообще высоко полетим. А Даже чё, я реально нашёл вкус. <связан> мы поднимаемся всё выше и выше. А чё мы высоко-высоко не полетели, а так мало только? Отключи, отключи. Да щас, Ну не выключай. Стой, всё, падаем. Падаем. Под сокровище. Кто первый успел? Подожди меня. Нет, я первый. <связан> <связан> <связан> а как это там сундук я стоит открыт? открыт постоянно? Знаю, у меня закрытый был. А у меня там стояло просто <связан> золото в небе висело. И есть сун... такой... да. Загружу еще одно, не осталось. Это что? Небольшой, маленький баг. У тебя только баги? Да. Я помешан на этом. А ты ничего обычного никогда не пробовал устроить? Строил, потом резко почему перешел на баги. Давай, вниз. Когда я сделал сейчас. Это. Да. Еще магнит, пожалуйста. Торт оказался в том месте, где и должен был быть. Эээ, торт в рту. Ну как? Ну, сейчас посмотрим, что это за simple баг. Ой, блин. Это что такое? Что произошло. Что происходит? Выключи магнит. А, кажется, а из-за того, что я там сзади сел. А. Все, я катапультируюсь. <смех> Хочу жить. Ой, а я поднимаюсь выше. Эй, я должен был падать. Ну давай ка заново загрузишь, а то мы как-то неправильно начали. Это а, еще тут... один большой бак. Это универсальный бак. Стой, стульчик. Что этот бак имеет? А, думаю, ты помнишь а, вот этот бак. Где? ничего не... не жми не жми пожалуйста ничего надо поставить у этих 5 мне нужны стульчики для, для моих друзей привет блин что происходит что сделал в виде стульчики эти ну вдруг друзья придут мне обидно будет заставил стульчиками все я готов сейчас я настрою немного Ага. Блин, что происходит? Почему ничего не происходит? Вот, все, сейчас. То стой, стой, ничего не делай. Ничего не делай, а-а-а. Ладно, друзья придут попозже. Три. Um, это я что-то не понял. Это тот баг, который с сервоприводом для ковра самолета, только какой-то. Да, только его можно, во-первых, можно его еще и убрать. Я могу определенный момент просто убрать коллизию у заборчиков и просто упасть. Продолжай дальше ходить. А, этот уже может выключаться и включаться. А, это и включается, и включается. Вот из того ковра самолета нельзя было отключить. Да, Но правда, сюда, толку там. не будет, ты все равно вылезти жить не можешь. Да на базу. Так, ну, если ты строишь баги. Почему они у тебя все летательные или ну, бегательные? Ну такая у меня такая у меня тематика. А нет, не, не летательных и не бегательных, а каких-то обычных падаем. Уиии происходит. Убери стульчик. Сейчас я уберу, дай и а, фиксацию выключи. Да подожди. Пожалуйста. Дрифт-машинка небольшая. Для маленьких. Давай. Убираем фиксацию. Да спускай ее. Твои колеса немножко квадратные выглядят. Да. А это что? Это что-то типа баг или не баг, не знаю. Может так. А, а как вообще не ехать? И ставь под тебя стортик, ставь под тебя стортик. Сейчас. Я залезу, залезу, сейчас. Тебе стор. Не, не, просто ставь под тебя стортик, Да. И убирай стульчик. Как я его уберу? Вот же твой. Спрыгить еще не с него. Я спрыгнул. Секунду. Пол добавить-то в этом обновлении. А почему и мы Не, Стой быстрее? на месте. Стой вместе, <свес> стой на месте. Стой на месте. Стою. А. Строим на пути дрифт-машина того что если такое дрифт-машине врезаться в стенку ха-ха произойдет небольшой кек спрыгнул эту машину умеет летать летающая машина будущего была дрифт-машина стала летающей машиной после того как я ее взял в свои руки надо как-то спуститься теперь. Чей двигатель? Да, я спущусь старинным способом. Я только выше становлюсь. Другу. Я хочу пить, пить Негу в гости. Во какая дрифт-машина сама едет, я даже ей не управляю. Ну да. Вот такая вот машина, разумно. Стой, надо кое-что сделать, и тогда ей даже управлять не надо. Вот так. Это бесконечная машина, которую просто включаешь и летишь. Ой, не просчет. А. А, колеса должны быть наверху, да? О, да, такие задуманы, да. Такие задуманы, будем считать. О, нормально. А, бензин кончился. Заправь меня. Это просто машинка, которая <if> есть Заправь меня, у меня бензин кончился. Ч ⁇ все, ехать. Подожди, дай, сяду дай, сяду дай, сяду, дай, сяду, нет. На, садись быстрей. Давай, это супер-делюкс-такси. На нем очень классно ездить. Оно едет Ой. даже без меня. Оно само едет. Я даже им не могу не управлять. Полетели. Ты... Нормально как бы, да. Вот, смотри, я даже не управляю этой машиной. Она сама едет, просто отпираясь об стенки. Мне даже управлять не надо. Она даже может сама раз... Ой. Все, поехали. Такси так и задумывалось. Ой, пойди. Да. Вообще-то такси должно было выглядеть вот так. Так, кстати, я могу управлять. Это самая нормальная, обычная машина. За день такое вижу на улице. <laughs> О, она перевернулась. Это машина, которая умеет переворачиваться и также летать. Смотрите. Сейчас, куда мы теперь Здесь, остановись. на Давай так, чтобы она Нет. Надо вот так. Сейчас я я покажу. Да, так вот, вот так вот не надо, смотри. Надо врезаться куда-нибудь мощно. мощную. Сейчас. Знаю, я знаю, как сделать. Я тоже знаю, как сделать, чтобы она летала. Сделала Без рамочку. Делаем вот так и полетели. А, ну нормально. Так, теперь надо включить это. Ракету? А, нет. Вот, все, машина летает. Круто. У меня получилось с помощью красного ускорителя летать. Реакция получилась. А, беден кончился. Кто тут поставил, убедите. Ладно, так, давай-ка пройдемся дальше. Мне только надо убрать. Сейчас по машинку мы рассмотрели. Это что за веревки? А, все пропали. Стой, а где домики? Я хотел на домики посмотреть. А домики сейчас загружу туда их. А, бедный ты. У меня появились суперспособности. Иди, я гарпунмен. Чего тут написано на табличке? Обобовская область. Это что? Обобовская область? Да. Это моя любимая да. область. Да. Так, что тут еще есть? Сейчас посмотрим. Здесь есть домик, зарзавевший и сгоревший. Э опасный преступника. Да можно сойти и сзади. А. Только маленьким человечком. Да. Как? Тут не пройдешь. Я слишком жирный. А вот. Толк. А тут опасный преступник, разработчик билд бота Ага, опасный очень. Ага, он нам не сказал, когда обновление выйдет. Лампочка есть у него. Он сидит во мраке, лампочка смотрит. Он очень опасный, его надо кодовыми цепями поймать, потому что он может переворачивать карту одной командой. Говорим мы в тюрьме с этим человеком. Ой, бежим отсюда. Надеюсь, там есть какая-нибудь ультрамагнитная защита. Так. Раньше были в фейерверке, но они пропали. А вот тут что? домик? не немного. Да, очень гениальная лестница расположена. Ну да. Ее даже из улицы видно. А еще одна. А наверху что? Ой. Тут ничего особого нет такого. А на второй этаж попасть я не могу. Так, здесь есть еще ферма, на которой есть растения из заржавевшего металла. А Растенья, все растения ты, ты, ты созда... состоят из булыжника. Постер. А земля пластиковая. Вот, чем мы будем питаться в будущем. Да. Это что такое? За пульт управления? Да, фейервер. Что построило? Было минус уши. А вот здесь что? Дарочек. Как его открыть? А вон там кнопка, чтобы открыть подарок. Сигнализация. Не знаю, зачем я придумал ее. Эм, а что она делает? На этом все, С вами был... Ух, uh, геймст и. <смех> а, ну всем пока. Ой, ты что там сходишь?